Андрей, что ты делаешь? Пытаюсь не откирать себе больше волос, чем нужно. Сейчас сейчас Опять откирачу, наверное, и никуда не пойду. Мы сегодня решили разнообразить свой вечер. Сходить в какое-то там заведение. Ну пойдем со мной вместе. Короче, сходить во какой-то, ну ты меня-то Пошли в заведение. Сейчас роллы покушаем, потому что Карина хочет роллы. Потом... Просто Андрей сказал про роллы. Да, и у нее голову взбрело, брилой и уже не вытащишься оттуда. Сейчас хорошо, что хоть недалеко здесь около дома есть, да, поесть бриллиант. роллы. Да, я знаю. У меня теперь тоже. Вот бы мне бриллиантовую кнопку витю. В общем... Чувак, ты проколола ухо себе, покажи ухо? Ну, в общем, вот так случайно дошла посмотреть в кабинет. Что смотреть, Чё ты делаешь? Танцуй. А? Танцуй. Да, наступит сегодня Завтра. 28 февраля, но весна не наступит, пока ты не перестанешь материться. Я не матерюсь. В кино потом идем. И а потом на колесо обозрения. У нас в Казани построили колесо обозрения, на котором мы еще не были. Карина 14 февраля подарила мне туда билет, но мы еще не сходили. Вот сегодня 28 уже. И мы только идем. Зон поставлю. Я летел. Весело себе. Короче, ну дело так. Пошли за Мерседесом, купили еще круче. Все, давай, ключи этот, лови. все, поехали. Этот. Такая ты шикастрое на видео вообще. Блин, ну не снимай меня. Специально буду неудачные кадры выкладывать. Карина, ну, что там, как диета твоя? Вообще нормально, ты ешь больше, чем дышишь, мне кажется. Ну, короче. Андрей, приятного аппетита. Спасибо. Ты я так заказал. мало заказал всего. Да. Ты. А у меня телефон. Кто у тебя телефон? Ну, у тебя скуп, у меня телефон. А. Ты ничего мне не заказал. Я вообще-то, знаешь, я знаю, думаю, что девушки должны платить сами за все вообще, и я не буду тебе ничего заказать. Вообще, так брови приподнял. Да. Нет, японский суп, короче, очень вкусный. Мне очень нравится вместе суп с лососем. Вот, в общем, у меня уже текут слюни, я хочу попробовать. Текут тлюни. Карина навернула да, все тарелки. Один турботер, де, де, красно, де. Выбирает, какой ролл последний съесть. Ну все, все. Давай, закидывай. Все. Забрасывай. В общем, мы пришли на колесо обозрения. Сейчас посмотрим, каково вообще а, с птичьего полета, как говорит Амиран. Он такое, оно высокое. Что ты делаешь? Раскачали <ш tenían птичьего полета> <шố> Ребятки, извините, что на канале вы не выходят видосы В течение уже двух месяцев мы стараемся что-то снимать Я что-то снимаю, <laughs> что-то делаю Но, к сожалению, не хватает времени на все Сейчас зима, настроение не совсем такое для съемок И были небольшие жизненные проблемы Но, как у Карина, видите, все хорошо по-прежнему Ничего не изменилось Сейчас покажем вам город Если вы все-таки верите еще в меня, то подписывайтесь на канал Ставьте палец вверх Я очень люблю вас, честно, каждого своего подписчика Пишите мне в личные сообщения и мы кажется поднимаемся уже очень высоко, и нас страшно. И все все погнали. А, в общем, мы идем вот назад с фильма. Как назови его правильно хоть раз? 50 вот, короче, вот этот фильм. А, просто я все время назвал его как-то неправильно. И сейчас мы сходили на него, сейчас Карина вам сядет в машину и расскажет, как ей фильм. Нет, нет, нет, нет. нет ты будешь рассказывать. Как я расскажу-то? Просто. Ну что могу сказать о фильме? Давай. Ревела я. Подожди, теперь говори. Потому что мне ухо мое повредили. В смысле? Нет, ты из-за фильма ревела, зачем ты говоришь, что ты не ревела? Нет. Ну скажи как фильм Мне понравился. когда он стал 120 рублей билет мы пошли на него если бы я посмотрел его за 500 рублей такое себе удовольствие этот, этот фильм третья часть по-любому будет но мы точно не пойдем ну, я по крайней мере кстати вся весь этот влог сегодня снимался с моего нового телефона я наконец-таки купил себе 7 плюс и я хочу заметить, что у 7 плюс очень хорошая это не стабилизация. Ну, да. они не знают. Короче, у него очень крутая стабилизация в видео, потому что я трясу рукой, но все довольно-таки плавно. Сейчас приду домой, посмотрю вообще видео, как это вообще выглядит на компьютере. И надеюсь, вам понравится. Я вообще не знаю, ребят, я выложу это вообще что-то или нет. Из-за того, что сегодня сделаю. Потому что я хочу листать, снимать влоги, хочу снимать только какой-то грамотный контент, но пока что-то не получается совсем. Идеи есть. Ой, что это, что это? О, идеи есть, но, но что-то не выходит, да, Карина? <связывая> Чего? Наваливаешься. Чего наваливаешься? И что? Хочу наваливаться, наваливаюсь. Я человек простой.